5, 5, 4, 5, 4, 4 9, 3, 3, 2, 1, 1 поехали Как будто он старался лететь Давайте музычку втроем Не, нахуй Что-то давно музыку не слышал Сразу... Мол быстро долетим. Не успеете даже Не успеем даже приземлиться, уже приземлимся с другой стороны хуя с другой стороны я бля я просто да, да, да. очень хорошо мы не знаем что это такое если не что такое мы не одна. знаем что это такое прыгаем остальные Тандем, главное чтобы не умер встретил если приедут я уже в дороге все отлично Едут. Вот здесь поставил троны, может, у Страйкер есть. Страйкер едет. Все как-то едет. Есть, патроны есть дым откинул его все равно видно все выкопал тандем бери патроны иди, иди добивай Я лучше нам внутри ставить ну ладно да пох... а че это все? американцы решили не захватывать их? тут патроны Тандем, слышишь, что патроны бери да, и беру, добивай. Да, беру уже. Иди добивай смело. Идем. Он опять выпил. Тандем, он выкатился. Можешь не добивай. Он, блядь, его видно, короче. Есть. Короче, что же? Тут еще пехота выпил. Хорош. Красавчик. Лучше, лучше. где пифото а? у меня сопля когда мы а где пифото а? а? у меня сопля, сопля О, у а меня да где он? Вы... дайте человеку, не, не, не наш вертолет? Да, не нет. наш вертолет? нет, не наш Севера, да. что ли? севера заходят застреляют да. Севера заходит. идут, севера, идут. севера идут. Дайте, я открыл. Надо стрелять сюда. Ребят, севера назад. Ресы привезет. Я знаю, я ему сказал. Шестом. Клинью, 6. Ребят, распределитесь, чтобы севера не зашли. Вс, подниму, позже. Медика можешь полечить? Прикрывай, прикрывай меня. Давай, дайте. давай. У кого было? Бля, за... да, Захватываем! Ребята, зашли! Надо выбивать! А в, в окне, в окне, в окне. Ты... в окне! Разменялись! Разменялись! А, не, нифига! Ребят, север! Идите на север! люди подходят, а триггер буду захватывать надо выбивать ты через стену? Да, да, попробуй через стену можешь? а чё у них хапс там, да? далеко откуда что у них на хапс? хапс на севере? Куда его выбивать, значит? Едем в куда кодать, ребят. Ты как что? Вижу, по дороге едет. А тут, ребята, не сидим. Хаб здесь. На мне хаб. Да идите, верна мне это хап. Страйкер по дороге там. не хаб! Бегу, бегу, ягтик. Бегу, минус терпи, терпи. Сейчас с лопаты подбегу, прикрывай. Копаем, копаем. Копаю, терпи. Триггер не захватывай. Стракер, а, видишь? Ходите, найдите рацию, ребят. Рацию найдите. Она на место сильно стоит. не расходитесь, сильно не расходите До конца не, не выкапывайте, Не надо до конца. Крышку всё, снимите. Крышку сняли да, крышку только с этим. Захват вроде да. не идет. Все отлично. Сейчас, Сейчас ставим в тур ребята на крыше. Крыша занят, потому что ставим. На дороге стайки осторожней Угу. Бля, ну с которым вообще норм будет, конечно, есть. Тандем срезал, надо его полечить. Тур поставил, копаете. Что-то есть. Да, я поставлю тур. Аккуратно, он выбьет, он выбьет. Не надо скапывать. Надо, чтоб там займ выбил. Да, а, рад. Что-то подъезжает. Райкер. Заезжает, заезжает. Да, техника заехала. Смотрите, чтоб пехоту не сбросил. Пехоту высадить, смотрите. пехоту там, конец. У них хаб стоит у них хаб стоит в поле, да? Фейхер. Я рацию, рацию рад, рад, uh, ты, сфальт. Сфальт. Ванная, возьмем. Возьмем. и убить рассматривает уже светило да ладно там снайпер где-то лубит а наш снайпер может снять их снайпера снайпер что а вообще Пехота, большой отряд, пехоты бежит, большой отряд пехоты бежит, на метке глаза. Давай, сейчас, сейчас сейчас туру давай. Ебаш! Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, перезаряжай! Попал, попал! Слишком близко, слишком близко! Слишком близко! Тандем! Спасай наши жопы! Так я пустой бегу. У нас есть патроны. Перепатроны. С его стороны пить. Да, мы. Я работаю по Надо убить страйки. ребята патроны зависли страйкерки он слишком близко слишком близко надо тебе подальше встать чтобы порвать 50 метров подальше я отошел да. стоит или крутится ребята а, а нет сьюга с юга заходит с юга заходит чистите Отлично. Минус страйкер. Да, с да. с юга, ребят, с юга, пехота. Да-да-да, сейчас. Раним. Пошёл захват, нужно выбивать. В триггере сидит кто-то. Да-да-да, захват идет. А мы ч, не можем блочить? Нас такое количество мы не блочим. Ну сидят просто в триггере. Зашли крысы. Слушай, блять, нужно сидеть. Сейчас чуть нам к танку приедет, так что осторожнее надо быть. На юге Мараб, с востока проходит, с востока проходит. Мужики! Не все на юг, с востока уже близко. Метки даю. Это... да выкапывайте рацию, домета точку закрыли, забрали, выкапываю рацию я, я бегу рацию, за... выкапывайте Все, выкапывайте все. Несгрэн, тут нечего делать, не актуальная точка да, какой да. помогите рацию, кто умирает, все на эриде не вставайте, рацию вскопайте А рацию я вскопаю, он пропадет. Да, вскопайте. Тикеты не потеряем зато. половину уже скопал. Встаем на совет базе, вставайте на совет базе, ребята. На совет базе вставайте. Филип рядом где-то убили меня. Рядом с тобой. Хотя на мэйне сопля есть, я соплю возьму, мне надо пару человек Первый, ты же наш опор Мож Можете со мной на мэйне встать, <плес> если хотите Все, к мэйне рваться и слезать <плес> всё, свистать, да, всё, всё <плес> отлично Машин, хамеру все взять. По мейнам. Да, машину садитесь по мейнам. Все. Тигр еще есть. берут на чем-нибудь <свист> а это <свист> ну я лучше постражаюсь <свист> да, да умирайте просто или респаун, если никого врагов не осталось Хочу попробовать. Да, я вижу, что там. Говорят. Мы попробуем. Да что там, там нет. Только он... там, там этот еще Стингель. Оп, да. Кто там вертушка летит же. Вертушка летит. Вертушка вот. Только надо, чтобы наши Солвить базу оборонили. лучше вот, что надо. Тут что Ебать, не ебать низко три коллеги бегут на аэропе сейчас ну это вот там поставили хаб там... да, да, да, да да да да ну далековато немножко конечно танки там где не во вся скорость сейчас короче ребята чисто на везение либо нам везет либо нет какой-то движ происходит. Либо мы выживаем, сейчас оставимся, либо нас убивают. Блять, тут танк, сука, прям на точке под мостом, мужики. Танка дают. Гони, гони, гони, гони! Блять, блять, блядь, где это кибучие? Вот, передай Бой танку, фу... командир. Фартему передавать. Мне сбрасывать У меня есть фэртима Вот, я поставил метку Около под мостом, справа от моста Всё, надо вылазить Или доезжать Сейчас, сейчас, уже почти, почти Единчик досмотрит, да, я удалю Отлайный, бля Вот, поставим Чуть-чуть Ребята, дожмите, дожмите Дожмите Бля Дымы Никто не встает, пока 8. медик жив. Где? Медик, Маш, дымы, давай. Сидите, сидите. Дымы, Дымы, дымы, дымы. Главное, меня поднимите, ролик откинем. Доедем. Фобу откинем. Дымы раскидайте. Медик, ползи аккуратно. Блядь! До конца, блядь. до конца, до конца, до конца. Дымы. Ебать, это что было? Каждой дымы, Ой, дымы блядь, киньте, каждый дымы. Я уничтожил танк, командир, я уничтожил танк, блядь. Как принял. Разгружайте, разгружайте. Ставьте. Сейчас я, я поставлю раз, сейчас. Фу, бля. Не подставай, не подставай. Разгружайте, разгружайте полностью. Разгружайте. Блядь, меня убили. Все медика выступал подождать, уже задолбался бежать за ним. Акуратно, получше Лежит на крыше, его видно, ребят. На углу крыши лежит, его видно. отжимают сейчас походу придется в дет подходить есть. Я пулемет взял. Короче, ребята, радийку выкапывайте, Это бессмысленно, мы не можем. Мы очень много этикетов потеряли, мы не можем взять. Выкапывайте рацию короче. Все, хорош атаковать, мы теряем совет базу. Какую аттракцию, ребята? Все, не, не, не надо атаковать, надо на свой вернуться. Мы сейчас потеряемся с Кто может, саплю возьмем, надо на сет базе отстроиться. Могу через 50 секунд появится 30. Мне нужен врач! В городе... Рацию выйти, да? That's uh it. -huh. Нет, мы не взорвались Нас, нас выбили машины. А? Свой, не было так махрушка, будто вот просто взорвались Нет Я что за что-то <звук> за... Невидимое застопорился У меня машина остановилась Походу а а вот ты в метро порезался Давай, сейчас все. Братан Извини, я не хотел Слышишь меня сейчас? Командир, прием. Что, что? Поднимай, поднимай, подымай. Да, конечно, чистим. Не на месте. Окей. Смысл сидеть на месте? мы уже не же на же на надо изучать на на территорию. Мне прибежать. Я далеко, правда, с сможет, но бежит прибежать до меня. Да, вроде далеко, но... Тикеты кончаются До конца лежите Гевапайте до конца, до конца лежите, до конца сидите. Тебя в спину убили? Не все же их слушают. То есть они быстрее стики потеряют, чем мы, в чем заключается. там снайпер сразу на республику на свой дозе. они ее обернают в общем у меня 35 секунд У тут есть челики, которые, ну, типа соло сквад делают, и они в основном не